Вечно в памяти будет людской Светлый княже Дмитрий Донской. Вечно в памяти будет людской Светлый княже Дмитрий Донской. Устроив войско, отдав последнее распоряжение полковым воеводам, Дмитрий снял с себя златотканный княжеский плащ, возложил его на любимца своего, боярина Михаила Брянка, и велел поставить перед боярином большое знамя с вышитым на нем ликом спасителя. Затем князь вынул из-за пазухи крест с частицей животворящего древа, приложился к нему и поехал в сторожевой полк, чтобы впереди него собственноручно ударить на врага. «Княже, — говорили ему ближние бояре, — тебе подобает стоять особо для битвы и смотреть на строжающихся. Если мы лишимся тебя то не уподобимся ли стаду овец без пастыря? Тогда придут волки и распугают стадо. «Братья мои!» — отвечал Дмитрий, «Все мы сейчас стоим перед Господом. Он один судит, кому жить, а кому умереть. Если я вам глава, то впереди вас хочу быть и в битве. Пусть воины знают, князь бьется вместе с ними». Мамай, уверенный в победе, сидел на холме перед своим шатром. Он приготовился смотреть на битву, как на увлекательное зрелище. Он уже предвкушал тот сладостный миг, когда русские побегут, как его воины будут бить их и топтать конями, а князя Дмитрия приволокут к нему пленного на аркане. По старому обычаю начинать битву поединком перед выстроившимися ратами выехал татарский богатырь Челубей. Велик ростом и дороден телом был Челубей. Надменно ждал он своего соперника. Много человеческой крови пролил Челубей и не встречал еще равного себе по силе. От русского войска отделился всадник. Челубей еле удержался от смеха. На всаднике не было ни панциря, ни шлема. Плечи его покрывала лишь монашеская мантия. В правой руке он держал копье. Челубей был в невдомек что Пересвет вышел не возвеличиться над ним победы, а положить душу свою за други своя. Всадники поскакали навстречу друг другу. Бьют копыта коней, гудит куликова поля. Челубей направил жало своего копья в незащищенную грудь инока и даже видел, как оно вонзается в грудь. Но тут же белый свет померк в его глазах. Копье русского витязя пробила насквозь щит и панцирь Челубея и вышла у него со спины. Рухнул татарин на поле, а мертвый русский Витис поскакал к своим и только здесь упал на руки подхвативших его соратников. Затрубили трубы, забили большие барабаны, закричали разом десятки тысяч людей. Взметая пыль до самого неба, ринулись в бой конные отряды. Русское воинство отличалось червленными щитами и светлыми доспехами, сиявшими на солнце, а татарское от своих темных щитов и серых кафтанов издали походило на черную тучу. Татары ударили по большому полку правой руки, но потерпели неудачу. Тогда они насели на левый полк, в тяжелом бою оттеснили его и стали обходить с тыла главные силы. Трещат сабли. Поднимаются и опускаются боевые топоры, Свистят стрелы, ручьями льется кровь. Куликову поле невелико по размерам, А на нем в схватке не на жизнь, а на смерть Сошлись десятки тысяч людей. Лумят татары наших воинов, те поддаются. Мамай на холме встал, победно вскинув руки. А в Дубраве на битву смотрели бойцы засадного полка. Воины плакали. На поле погибали их друзья, товарищи, братья. Многие ворчали. Что же медлит воевода боброк? Чего ждет? Но опытные воеводы видел, что русские воины хоть изнемогают, но еще держатся, бьются. Ордынцы потратят все свои силы. Пусть введут все подкрепления. Тогда и засадный полк. Вот уже нет больше сил держаться. Сейчас татары сомнут полк левой руки и обрушится с тыла на большой полк. Тогда беда. Но тут-то с боевым кличем «За Христа и Пресвятую Богородицу» и вылетел из Дубравы свежий засадный полк и принялся рубить татар. Этого удара они не выдержали. Побежали. В наступление перешли и остальные русские полки. Войско Мамая было уничтожено. Сам он бежал в Крым, где вскоре его зарезали подосланные ханом Тахтамышем убийцы. Следующий день был воскресный. Благоверный князь Дмитрий помолился Богу, Возблагодарил его за победу, потом выехал к воинству, хвалил воинов, обещал всех вознаградить по заслугам. Три дня русские погребали павших собратьев, или, как говорили в старину, стояли на костях. Гонцы с победной вестью давно прибыли в Москву, и город знал о победе. Дмитрий торжественно вступил с войском в Стольный град. Встречали его жена с детьми, бояре, духовенство, множество народа. Целый день, как на Пасху, звонили колокола московских церквей. Из Москвы великий князь с боярами отправился в монастырь Святой Троицы, чтобы и там воздать хвалу Богу и принять благословение от Игумена Сергия. «Отче, твоими молитвами я победил неверных? говорил Дмитрий. Твой инок-пересвет убил богатыря татарского. Отслужи обедню и панихиду по всем живот свой на поле брани положившим. На панихиде многие видели, как по лицу князя катятся и гаснут в густой бороде слезы. Он снова переживал битву и потерю боевых товарищей. В день Рождества Богородицы на Куликовом поле Родилась новая Россия. Дмитрий Донской уничтожил в душе русского народа страх перед ордынцами. Это чувство он передал на века вперед всем нам. Как не силен враг, но с верой в Бога и Пресвятую Богородицу мы одолеем всех. С победой на Куликовом поле монголо-татарская иго не исчезла. Окончательно Россия сбросила его только через сто лет. Однако татарские ханы теперь не могли беспрекословно помыкать русскими князьями, а вынуждены были договариваться с ними. Ордынская власть окончательно рухнула при великом князе Иване III в 1480 году. Хан Ахмад, пришедший походом на Русь, не посмел вступить в сражение с русским войском, и позорно бежал. Государственные труды, раны, полученные на Куликовом поле, подорвали здоровье князя Дмитрия. Он умер, не дожив даже до сорока лет, в 1380 году. Умирая, князь передал великое княжение своему сыну Василию, уже не спрашивая на то разрешения в Орде. С сентябрьского дня 1380 года имя благоверного князя Дмитрия Донского стало в один ряд с именами великих народных героев, былинных богатырей. Память об отважном князе-полководце никогда не умирала в русском народе. При государе Николае Павловиче на Куликовом поле была воздвигнута бронзовая колонна в память о великой победе. В составе Российского императорского флота были крейсер Дмитрий Донской, эскадренные броненосцы «Ослябя» и «Пересвет». Первые два корабля геройски погибли в Цусимском сражении, не спустив перед врагами гордый Андреевский флаг. А «Пересвет» в 1916 году подорвался на немецкой имени Когда немецко-фашистские войска стояли под Москвой, на историческом параде в ноябре 1941 года на всю страну прозвучало имя благоверного князя. В рядах легендарной Красной армии билась с фашистской силой черная танковая колонна Дмитрия Донской. Повторяя пример преподобного Сергея Радонежского и посылая нашей армии свое благословение, 30 декабря 1942 года... Патриарший местоблюститель митрополит Сергей Строгородский обратился к верующим с призывом собрать пожертвования и соорудить колонну танков имени Дмитрия Донского. Призыв митрополита нашел горячий отклик в сердцах советского народа. В короткий срок была собрана необходимая сумма и 7 марта 1944 года произошла передача 40 танков действующей армии. Конечно, танковая колонна не могла прибавить много силы нашей армии, Ну и два инока, посланные преподобным Сергием на Куликовскую битву, не могли решить исходы ее своим участием. Зато они принесли русскому войску благословение Церкви на святое дело спасения Руси. Точно так же и танковая колонна явилась благословением церкви на разгром врага. С честью пронесли имя Дмитрия Донского 516 и 38 танковые полки. 516-й полк принимал участие в штурме Берлина, а танки 38-го полка с надписью на башне «Дмитрий Донской» видели на улицах освобожденных Праги и Вены. В 1988 году, когда Русская православная церковь праздновала тысячелетие крещения Руси, благоверный князь Дмитрий Иоаннович Донской был прославлен в лике святых угодников Божьих. Дорогие братья и сестры, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что святой благоверный князь Дмитрий Донской все свои дела будто Решение государственных дел или э, битва на Куликовом поле всегда прибегал к Божьему благословению, к молитве. Давайте мы по примеру благоверного князя во всей нашей жизни тоже будем руководствоваться молитвой и брать пример вот с такого дивного святого. Я вас поздравляю с Днем памяти Дмитрия Донского, э, с наступающим Днем Великой Победы. Слышу голос надежды людской Слався, княже, Дмитрий Донской Слышу голос надежды людской Слався, княже, Дмитрий Донской